Наши первые секции — это Россия будущего, и что нам делать, что нам оппозиции делать. Ну, то есть один вариант — пойти и повеситься. Я думаю, что здесь нет, нет людей, которые говорят, что можно пойти повеситься, эмигрировать из страны там, и так далее. Вот Мы все-таки из тех, кто решил помучиться, вот я сейчас передаю слово тем, кто решил помучиться, и они нам сейчас будут отвечать на вопрос, что нам делать дальше. Евгений Родин. Всем привет! Слышно нормально? Да, отлично. Слушайте, ну, я хотел сказать, я так-то не оппозиция, я просто человек здравого смысла. Вот, я просто здесь живу, и поэтому это моя страна, другой страны у меня не будет. Бежать мне отсюда не то, что некуда, ну, я просто не представляю, как это можно сделать, и вообще это моя страна, и любой, если я отсюда хоть шаг сделаю, это ну, будет для меня бегство. То есть вся моя жизнь, зачем она такая жизнь, если я вынужден бежать из своей страны. Поэтому, конечно, я не побегу и буду делать все возможное, чтобы как-то сделать свою страну лучше. Но поскольку мы живем в сегодняшней реальности и ну, ты же уступаешь дорогу автобусу не потому, что ты вежливый. Вот. Но, несмотря на это, то есть я не могу сейчас что-либо поменять глобально. Но если я не могу поменять глобально, если, если я не могу поменять глобально, то я оставляю за собой право говорить то, что я думаю, оставляя за собой право делать то, что я считаю нужным, и никто меня никогда не сумеет заставить на черное сказать белое. Вот пока моя жизненная позиция выглядит следующим образом. Что я хочу сказать? Всегда, как бы тебе ни казалось, что все сложно, как бы тебе ни казалось, что все плохо, всегда есть ниши для приложения своих сил, для попыток хотя бы как-то изменить ситуацию и сделать что-то доброе для окружающих тебя людей. Вот пока я вижу ситуацию так. Следующий. держать, конечно, надо. Надо пытаться выйти на следующую ступеньку, на следующую ступеньку. Надо поддерживать своих соратников, надо называть вещи своими именами. И ну, нельзя сдаваться. <coughs> ну вот приблизительно так выглядит жизненная кредо на сегодняшний момент. Несмотря на то, что выборов, что честных выборов практически не остается, что они очень сложные всегда, Бороться можно, можно выигрывать, и жизнь подкидывает такие варианты, что, ну, как вот Приморья, Хабаровский край, Хакасия, когда вдруг становится понятно, что система своих позиций не удерживает, причем силу именно своего корыстолюбия, тугодумия, и уже э, потому, что просто есть ситуации, когда просто надоело. Потому что если человека каждый день кормить черной икрой, то ему надоест и это. В данном случае кормят совсем не черной кровью. Поэтому ситуация понятна. Внимательно смотреть, сохранять свои позиции, смотреть, где можно выстрелить, где можно занять какую-то нишу, провести сторонников, поддержать честных и порядочных людей. Ну, приблизительно так вижу. Смотрите, я готов ответить на все вопросы и ну, сказать то, что я думаю, когда ну, в этом понадобится... Когда это понадобится, а теперь я вот Юре Горямину передам трубку, хотел сказать. Друзья мои, я очень рада здесь видеть столько людей. Я думаю, что можно даже чуть подвинуться сюда, поближе, чтобы кто-то влез. Тема России будущего. Да, поэтому я хочу сказать два тезиса. Первый. У России есть будущее, и это вот самая важная мысль, которую надо сказать, и надо это будущее представлять. Потому что часто говорят вот эту фразу «прекрасная Россия будущего», но при этом я ее называю абстрактная вот эта «Россия будущего», которая прекрасная. Хочется видеть очень конкретные проекты, и конкретные проекты для каждого человека, чтобы он для себя сам представил, какова его эта Россия будущего и какая она должна быть. Вот я сейчас поделюсь просто мыслью, какую я вижу Россию в будущего. Прежде всего, это Россия, в которой каждый человек является центром для приложения, чтобы власть как бы была вокруг этого человека, а не давила на него, чтобы она помогала этому человеку, чтобы публичные функции государства и местного самоуправления, вообще публичные функции общественные были приближены максимально к человеку. Вот сейчас у нас есть такая метафора вертикали, что у нас вот есть вертикаль, и мы где-то тут внизу, а там наверху сидит царь, и что-то там вниз спускает какие-то, то ли лучи, то ли что-то совсем не лучи, что-то неприятное. Но на самом деле метафора должна быть другая. Метафора — это Сатурн, это Человек — это планета, вокруг которой вертятся власти, которые хотят сделать его хорошо. И что это значит? Это значит очень сильное местное самоуправление. Это значит, что вы сами, вот здесь, живя в Нижнем Новгороде, должны решать, как вам жить. Не смотреть, как вам скажут сверху, а понимать, что здесь центр мира. Это... Центр мира, он здесь, вот в Нижнем Новгороде. Вы должны это понять, и поэтому не надо ничего ждать ни от кого. Надо просто взять из, вот сегодня выйти из этого зала, начать что-то делать. Я вот а, увидела по дороге. У вас очень много а, таких приствольных а, кругов у деревьев, на которых, которых нет деревьев. Или они, эти приствольные круги очень близко к дереву, и это дерево от этого гибнет. Можно, конечно, рассуждать о том, что давайте свергнем там кого-нибудь, или давайте все сразу поменяем. Но можно начать с этих деревьев. Потому что если вы будете сидеть и рассуждать о том, что поменяем, деревья так и останутся, будут гибнуть. А если вы будете не сидеть и что-то делать, то что-то будет меняться. Это, конечно, не теория малых дел пресловутая, потому что вы должны видеть цель. Я, говорю, начинала с, э, с образа будущего. Вот надо видеть эту цель. Но шаг к ней можно очень маленькими шагами, даже если сейчас нет ресурсов, шагать большими. Начиная с маленьких шагов, мы, ну, как бы, чтобы сделать, э, найти дорогу к храму, надо сделать первый шаг, говорят китайцы. И э, этот шаг может быть любой. А что вы сделаете, когда вы это сделаете? Вы не только поменяете мир вокруг себя хоть чуть-чуть, вы еще и вызываете э, э, доверие людей, потому что люди сейчас не верят ни активистам, ни общественным деятелям, ни политикам. Они считают, что все продажные, все не такие, вот, э, не такие как надо, что никому нельзя, никто ничего не делает для других. И вот это разрушение этого недоверия, и неверия и неверия в собственных силы, это наша самая главная задача здесь и сейчас. Наша самая главная задача – это Уйти от выученной беспомощности, которая нас всех загоняет, и загоняет, и загоняет. И нам говорят, ну что мы можем сделать? Мы можем очень многое. Каждый из нас может очень многое. И вы посмотрите на тех, кто что-то делает, и берите с них пример просто. Я всегда так делаю. Я всегда смотрю на тех, кто делает какие-то шаги и беру с них пример. Спасибо большое. Всем добрый день. Я-то вообще... С большим удовольствием приехал в Нижний, тем более я тут часто бываю. Вот, у меня здесь живут лучшие друзья. В 2014 году мы здесь боролись с Олегом Сорокиным. Кто помнит? За прямые выборы мэра, к сожалению, мы тогда не выиграли. Ну, не выиграл и он. Далеш. Вот. Когда я езжу в региону, я тоже встречаю людей, которые считают, что сделать ничего невозможно. Вот. И я всегда говорю им. Вот смотрите, пенсионная реформа прошла. И мне кажется, начался уже необратимый процесс снижения рейтингов власти, начиная с президента и заканчивая всеми парламентскими партиями. И мне кажется, никакой сценарий в Беларуси, объединение Беларуси не остановит падение рейтингов. То есть во внутренней политике мы видим эти изменения. Что касается внешней политики, после поездки наших горе-разведчиков Петрова и Баширова, я думаю, уже с нашей властью вряд ли кто-то там будет иметь дело, поэтому начинается процесс санкций а так как часть и значительная часть нашей элиты встроена в мировую экономику, то есть там живут семьи, там у них дети, там у них капиталы, совершенно очевидно, что интересы Путина и интерес элит ну, как бы начинают расходиться. Поэтому э, в этих условиях, особенно в условиях транзита, а он, мне кажется, начался, Этот транзит, транзит власти, даже если Путин останется в каком-то ином качестве, элиты начинает уже бороться за э, возможности и за расклад сил, ну, скажем так, после 2024 года. И у нас появляется у всех окно возможностей. Все равно появляются вот эти зазоры между башнями Кремля, которые необходимо использовать. В этих условиях административные ресурсы уже не так сильно работают. И вот наша муниципальная компания в Москве, она, да, не привела нас к победе, то есть мы не заняли первое место, но нам удалось провести впервые в Москве 267 независимых муниципальных депутатов. Как власть не старалась, она замалчивала эти выборы, она использовала всех дворников Москвы, которые вынимали там наши газеты. Но тем не менее, когда наши кандидаты их было больше тысячи, пошли по квартирам, остановить их было уже нельзя. И вот вчера как раз, я люблю то, то самое место, вот это место, здесь была презентация фильма «Немцов Кармурзы», вчера здесь была дегустация розового вина, это я так, отвлекаюсь. Вот, и здесь мы узким кругом обсуждали, а что же можно сделать в Нижнем Новгороде? Тоже все сидели, ну невозможно, победить невозможно. Ну вот, у вас довыборы будут вместо в тех, в тех округах, где э, депутаты оказались в местах не столь отдаленных. Так вот, на этих довыборах нужно э, для победы всего три тысячи голосов. Мы просто все сидели. Я говорю, ну давайте, давайте разберем три тысячи голосов, сколько домов. 300 домов. Вы можете в каждом доме найти хотя бы по одному стороннику? Ну, это же несложно. Можно обойти все дома, найти 300 человек. Дальше их обзвонить. Дальше вместе с ними пройти по соседям. В каждом доме 10 человек, 10 избирателей. И вы провели своего кандидата, своего депутата в городскую думу. Это же ведь простая задача. Она, конечно, не простая, но когда раскладываешь по цифрам, то понимаешь, что это реально. Для того, чтобы зарегистрировать кандидатов в депутаты Городской Думы, нужно 165 подписей. Да, по подписям у нас могут не зарегистрировать. А если это реально заверить? И вам нужно порядка а, пол, пол, полторы тысячи активистов, для того, чтобы закрыть вообще в городе а, все избирательные участки. Вот. То есть мы вчера это все обсуждали. Мы вчера а, думали о том, как сделать эти проекты успешными. Со своей стороны мы готовы предоставить софт и поддых. Наш политический выбор под выборы подвыборы городские, ну и помочь вам создать эффективную систему наблюдения. Потому что вот в Москве почему нет уже таких фальсификаций? Потому что у нас на каждом избирательном участке как минимум два наблюдателя. И просто когда это централизованная система, любой, любой вброс он становится очень резонансным. Я могу сказать, что дошло уже в Москве до того. Вот я пишу твит. Ну, например, в таком-то районе идет сговор руководителя избирательной комиссии там, с представителем управы. Ну, то есть мы запись получили. Через час Собянин пишет твит, все уволены. Это не потому, что э, Собянин заинтересован в частных выборах, потому что э, любые фальсификации, они очень сильно делегипетизируют выборы в Москве. Вот. Поэтому сегодня мы давайте обсудим, как сделать так, чтобы в Нижнем Новгороде появились свои независимые депутаты. Спасибо, передаю дальше. Чего, трубку, микрофон. Добрый день, рада, что нас так много. Меня зовут Анастасия Буракова, и я председатель Российской общественной организации «Открытая Россия». Также я координирую проект «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге. А как мы начинали в Петербурге и к чему мы пришли сейчас, за несколько месяцев до выборов у нас почти полностью закрыты все округа. Это порядка полутора тысяч кандидатов. А, собственно, мы были воодушевлены компанией, прошедшей в Москве, и решили, что в Петербурге мы сможем не хуже. Сейчас в большинстве округов у нас уже сформированы команды, они работают, они знакомятся с жителями, и мы видим положительный отклик. До этого многие петербуржцы не знали что такое, в принципе, муниципальная власть. Я думаю, как и в большинстве регионов, не знали своих депутатов, не знали, что вообще существует местное самоуправление и чем-то оно там занимается. Собственно, все внимание было обращено на федеральные выборы, так или иначе, либо там региональные. Сейчас наши кандидаты обошли уже... Я не знаю, может быть, четверть домов в Петербурге, в каждом из них есть сторонник. Я надеюсь, что в сентябре в Петербурге получится история не хуже московской, а, возможно, даже и лучше. Я понимаю, что независимому кандидату очень сложно выдвинуться. Это огромные расходы на штаб, расходы на юристов, на агитацию, на дизайнеров. Я приоткрою завесу тайны, мы планируем экстраполировать этот проект на всю Россию в формате помощи независимым кандидатам, кто идет не от партии, кто идет в порядке самовыдвижения, в составлении документов, в прохождении такой самой сложной бюрократической процедуры выдвижения и регистрации, с подготовкой подписных листов. Поэтому Нижний Новгород, как один из крупнейших городов страны, также, я думаю, должен принять участие. Я вижу много заинтересованных и неравнодушных лиц. Думаю, что в середине мая мы анонсируем вот этот российский проект и призываю всех избираться, агитировать. Это несложно. И если нет конкуренции на федеральном уровне, точнее она есть, но ее не допускают, стараются всячески давить, на уровне регионов вводить муниципальный фильтр, на федеральном уровне просто не регистрировать кандидатов, либо там регистрировать только согласованных спойлеров. А на местном уровне у нас остается окно возможностей, и я призываю всех его использовать. В принципе, начиная с местного уровня, и дальше мы можем построить свою Россию будущего и Россию мечты, такой, какой она должна быть и какой мы ее видим. вопросы всем экспертам, а потом передам в зал вопросы. значит у нас все-таки тема заявлена как Россия мечты нас э, с вами мы ну, будем считать что оппозицию обвиняют в том что мы ничего конструктивного не предлагаем. Да? Мы, когда идем к избирателям нам говорят «А вы вообще за что? и сложно ответить, потому что основная повестка которую мы генерируем э, это э, они не должны воровать, мы их накажем за коррупцию мы не дадим им губить наши деревья, мы не дадим им сносить наши дома. А хорошо, если они не будут воровать, если они не будут сносить дома, если они не будут собирать листья в мешки, что в Москве очень актуально, а, что мы будем делать дальше? У меня вопрос к нашим экспертам. Как к депутатам, там, бывшим депутатам Госдумы, будущим депутатам Госдумы, мэрам, губернаторам. Слушайте, ну вы меня озадачили. Ну, Во-первых, сразу начнем с того, что так не будет никогда. Поэтому уже, уже вот так вот можно ответить. Во-вторых, вот э -э ну, в чем я вижу основную проблему? Я считаю, что власть должна меняться. Как только власть не меняется, если они пропустили один срок, не сменились другой срок, у них остается только одна задача, всегда оставаться у власти. И вся деятельность направлена только на то, чтобы всегда оставаться у власти. И все действия направлены только на это. Почему власть должна меняться? Потому что конкуренция увеличивает, ну, конкуренция задает власти совершенно иные качества. Как только тебе начинают дышать в затылок, и ты знаешь, что у тебя там через год, через два выборы, ты гораздо внимательнее слушаешь своих избирателей. Ты гораздо серьезнее относишься ко всем проблемам, которые есть у твоих избирателей. Ты делаешь все возможное, чтобы как-то ответить на их обращение. Это совершенно нормальный процесс. И как только тебе никто не дышит в затылок, и у тебя задача всего-навсего остаться у власти, действия совершенно иные. Смотреть, как загнать бюджетников, как запустить административный ресурс, как грамотно вкинуть. И тебя в этот момент избиратели твои не касаются. Ты вваливаешь деньги не в работу, а в свой пиар. То есть, ну вот реально, допустим, в Екатеринбурге, в Свердловской области, на пиар губернатора там по 18 году 540 миллионов. Это называется статья, там, поддержка СМИ, 540 миллионов на пиар губернатора. Когда такие деньги тратятся на пиар, можно не делать больше вообще ничего, а только выделять деньги на пиар. Где тебе будут ежедневно рассказывать, как ты работаешь, как ты устал, ну и так далее. Вот. А власть должна меняться. Вот только появляется конкуренция в политике, сразу же появляется конкуренция в экономике. Как только в экономике появляется конкуренция, экономика начинает расти. Это законы физики, которые нигде и никому никогда не удавалось отменить. Я видел просто эти ситуации. Я видел, как городская администрация начинает готовиться к выборам. Это собрание, накачка, подтягивание всех, Смотреть э, все самые больные точки. И когда это выборы именно вот такие, ни у кого не стоит задачи услышать избирателей. Ну вот при чем тут избиратели? Надо нагнуть школы, надо нагнуть больницы, надо правильно организовать э, участки для голосования. Надо сделать так, чтобы не было лишних камер, чтобы туда никто не пролез, не допустить независимых наблюдателей. Внести закон о проект, что съемка запрещена. Ну и так далее. Понимаете, да? Вот. Поэтому... А что я так долго говорю? Я же так все понятно, да, говорите? В общем, власть должна меняться. Конкуренция во власти обязательно. И поэтому для того, чтобы власть менялась, надо делать все возможное, вплоть до того, что самому идти иногда. Но у меня есть один принцип, принцип железный, на чем я в свое время ну, не сходился со многими партийными лидерами. Идти на выборы надо тогда, когда ты собираешься выигрывать. Если ты не собираешься выигрывать, если ты вышел прогуляться, лучше никуда не ходить. Не надо обманывать избирателей. Если ты идешь, ты должен идти как в последний раз. Вот в этом залог успеха. Первое, что необходимо помнить всем. Никто не обещал, что будет легко. Пожалуйста, запомните эту фразу. Когда у вас начнутся проблемы, неприятности, пусть у вас эта фраза звучит в голове. Никто не обещал, что будет легко. Ну, давайте вот с этого начнем. Ну Потом продолжим. Это вопрос о том, что нам делать, или вопрос о том, что мы, что мы хотим? Что мы хотим. Когда я начинала заниматься политикой, у меня не было ответа на этот вопрос, и, может быть, когда я стала муниципальным депутатом, я наконец поняла, что у меня есть ответ на этот вопрос. В России необходимо сильное местное самоуправление. Это самое главное, что нужно России. Что, что такое сильное местное самоуправление? Это самоуправление, у которого есть деньги и которое не зависит в этих деньгах от региональных и федеральных властей. Вот это нужно России, и тогда в ней закрутится демократия. Потому что делать демократию на уровне федеральном довольно сложно. Это какие-то абстрактные вещи, очень сложные законы, которые непонятно каким образом коснутся тебя. А когда люди... Понимаешь, что такое демократия, когда рядом с ним депутат, его можно потрогать за руку, можно зайти к нему домой, можно позвонить ему по телефону. И те решения, которые они принимают, они непосредственно касаются человека. И когда он понимает, что его депутаты сейчас проголосовали за строительство дома в парке или за снос какого-то здания исторического, и им не хватило там одного голоса для того, чтобы проголосовать нормально, а этого голоса им не хватило, потому что были фальсификации, например, Тогда люди начинают понимать, что это демократия. Поэтому местное самоуправление – это школа демократии, это основа демократии, основа вообще исторической демократии. Потому что демократия родилась, родилась в городах, и демократия и есть кровь от против, против города. И важно, чтобы хорошая новость заключается в том, и о ней уже говорил, Дмитрий и другие коллеги говорили, что как раз в местном самоуправлении у нас есть шансы. И как раз самый важный стратегический элемент политической системы мы в состоянии менять сами. Пускай у нас пока не будет денег, но их можно добиваться. Если вы выбрались во власть в местную, то вы можете добиваться этих денег. Есть масса инструментов. Можно писать муниципальные программы, можно получать гранты, можно делать все что угодно. Главное, что вы показываете. Политик может работать на людей. Политик может быть частью людей. Политик может, может быть сам быть человеком, а не упорем жуликом. И это очень важный опыт. И поэтому я считаю, что сейчас вам, нам, всем, надо сосредоточиться на местных выборах. Потому что местные выборы это наше будущее прямо вот здесь и сейчас, а не где-то там далеко, когда кто-то что-то куда-то уйдет, умрет или что-то случится. А я по другому вопросу слышал. С чем, с чем нужно к людям идти? Вот это вопрос, который задают практически везде. Ну, он звучит примерно так. Вот, ну, ваша идеология это пять процентов, как вы будете увеличивать вашу электоральную базу и так далее. А я вот думаю, почему Зеленский победил в Украине. Какая у него была программа? Ну, я, в первом туре победил. Какая у него программа? Вот с чем он к людям шел? Он сказал, что думаем? по регион, в первую очередь, а не будет решать внешние проблемы. Нет, программа, ну, его вот сериал. смотрите, его программа – это его сериал. Там нет никакой идеологии. Просто есть мы и они, есть лицемеры, жулики и так далее, есть другие. Вот, и мне кажется, что мы сейчас находимся в таком периоде, когда... <смех> Помните, как в анекдоте человек на Красную площадь вышел протестовать с пустым таком бумаги? меня спрашивают, почему чистый лист бумаги? Я говорю, ну, я хочу писать, и так все понятно. Вот я хочу сказать, и так все понятно, с чем идти к людям. И проблема не в том, что нам нечего сказать людям, а проблема в том, что у нас просто мало возможности и ресурсов донести наши взгляды, наши идеи до максимального числа людей. Я просто чемпион по, по квартирному обходу. Я в течение двух месяцев пять часов в день ходил с нашими кандидатами общался с разными людьми. Вот когда ты с ними общаешься, когда ты с ними разговариваешь, пишешь на разные темы. На местных выборах это местная повестка, на выборах городских это там повестка городская, на федеральных другая повестка, но неважно. Когда ты нормально с людьми общаешься, они становятся твоими сторонниками. И наша проблема в том, почему проигрывают часто представители оппозиции. Ну, потому что про них никто не знает. Вот мы, например, одну газету раздали, пришли дворники и вытащили вашу газету. А ваш оппонент от Единой России, он с экрана телевизора каждый день обращается к людям. Вот. И активных людей, интересующихся политикой, очень мало. Они живут со своими проблемами у них там. Нужно ребенку в детский сад, нужно продукты купить, одежду купить, еще что-то. Вот они живут в своей повестке, и когда мы пытаемся туда вклиниться, надо понимать, что одной, двух, даже трех газет будет недостаточно для того, чтобы они запомнили. Обойти всех избирателей мы не можем, к сожалению. Поэтому сегодня у нас будет секция по, по поводу выборов. Я как раз буду рассказывать, как сделать так, чтобы просто ваших кандидатов узнали. Вот на муниципальных выборах было просто. У нас тысячи человек ходили по квартирам, и они просто обошли всех избирателей. Ну, округ небольшой. На выбор в городскую думу, наверное, один кандидат не сможет обойти там 25 тысяч квартир, но при формировании нормальной команды сможет. Появился интернет, новые технологии. Только не надо к интернету относиться как к СМИ. Это не альтернатива газеты, телевидению, но это инструмент, который вам позволит нафандрайзить деньги, на эти деньги напечатать газету. Или, например, вы сможете с помощью новых технологий интерната найти, призвать сторонников, волонтеров, они к вам придут. То есть это инструмент, который вам просто позволит эффективнее дойти до каждого избирателя. Поэтому проблем, проблема не в том, что нам не с чем идти к людям. Проблема в том, что у нас нет таких возможностей пока дойти до каждого. Но надо стараться. И на выборах, особенно муниципальных, там, городских, можно сделать это без всяких смен